Тотальная зрада и массовое сотрудничество украинских силовиков с Россией. Вся суть обращения Зеленского. Объявлена охота на различные дальнобойные системы ВСУ и западной помощи. Гуманитарная турбина для северного потока уже отправилась в Германию с Канады. Также большое количество гуманитарной российской нефти поступает на европейский рынок. И, кстати, интересно, появятся ли казахстанские креветки. Приветствую, друзья, сводки с фронтов Украины и не только. 18 июля 10.00. И начну я с о фактически объявленной охоте на различные дальнобойные системы, в том числе Хаймарсы и другие, которые были поставлены Украине, ну а также какие-то дальнобойные системы еще, вероятно, советского периода. И сейчас на них объявлена охота. Как сообщает ряд СМИ, Шойгу поставил группировки группировке войск «Восток» приоритет при ударах по ВСУ. Глава Минобороны России дал указание группировке «Восток» приоритетно уничтожать дальнобойное оружие ВСУ, которое наносит удары по мирным жителям Донбасса, полям пшеницы, хранилищам зерном, сообщает оборонное ведомство. Ну и фактически то, о чем я говорил в нескольких роликах, что так называемым патриотам не стоило было бы радоваться насчет различных хаймерсов, потому что фактически, как вы видите, на все эти виды вооружений и на ракеты гарпуны, еще какие-то виды вооружений, которые будут поставлены в Украину или были поставлены, объявлена фактически охота. Но защитить такие виды вооружения, когда в Украине отсутствует фактически авиация, защитить от авиации и высокоточного оружия практически невозможно. И через некоторое время большинство этих комплексов, конечно же, будут выбиты. Но сейчас переходим к следующей резонансной теме, которая была запущена вчера, а именно увольнение Баканова и Венедиктовой. Кстати, на самом деле, темы и с Хаймарсами, и Венедиктовой, и Бакановой, они связаны между собой, потому что Зеленского требует определенный результат показать на фронтах, а его нет. И уже, как вы знаете, раздаются обвинения в адрес Ермака со стороны некоторых сенаторов Соединенных Штатов Америки. Да и в общем, некие возмущения с той стороны приходят. Ну, можно было бы вроде бы как и на Залужного некоторые вопросы перекинуть, так скажем, ответственность. Но, видимо, Залужного прикрывает кто-то на Западе. Ну и тогда Зеленский как вы видите, запустил программу против своего друга детства Баканова и тоже своего человека Венедиктову. Он их снял, но с какой формулировкой? Зеленский фактически обвинил друга своего детства, а также генпрокурора Венедиктову в том, что большое количество силовиков перешли на сторону России. Зарегистрировано 651 уголовное дело государственной измене и коллаборационистской деятельности работников прокуратуры, органов досудебного расследования, других правоохранительных органов. А в 198 уголовных производствах листа поставлены в известность о подозрении, в частности более 60 работников органов СБУ, остались на оккупированной так называемой территории и работают против нашего государства. Ну и конечно же на территории Украины вероятно тоже немалое количество работает или симпатизирует. И Зеленского, как вы видите, обуевает паранойя. Вернее, не его, а его, естественно, кураторов. Обязательно, друзья, подписываемся на мой телеграм-канал. Там я могу разместить больше различной информации. Также Зеленский заявляет, что такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связи зафиксированы между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России задают очень серьезные вопросы соответствующим руководителям. Каждый из таких вопросов получит ответ. Значит, это то, что дело Зеленского труба и, вероятно, то самое СБУ тоже уже подумывают о некоторых своих договоренностях. И некоторые работники СБУ, вернее, очень немало работников СБУ, конечно, думают уже о своем будущем. Но ну, а детонатором вот этих элитных скандалов, конечно же, стали интриги и Порошенко, и тех, кто стоит за заложенным. Фактически мы видим... А в рядах кураторов тоже есть определенное противоборство. И вот мы видим, собственно говоря, то, что вырвалось на поверхность. Но это только начало. Естественно, деструктивные процессы будут только нарастать. Хотя им кажется, что они проводят чистки. Я не раз говорил, кстати, до 2013 года, что не стоило Западу связываться с Украиной. В итоге самим дороже может очень сильно обойтись. Но тем временем, несмотря на возмущение Владимира Зеленского и других украинских так называемых политиков, Канада в виде, наверное, гуманитарной помощи уже отдала турбину для Северного потока, дабы, так скажем, Германия все-таки без газа не осталась. Но греческие танкеры, конечно же, будут поставлять гуманитарную российскую нефть. Кстати, насчет, опять же говорю, казахстанских креветок. Кто знает информацию, тоже напишите. Ну и насчет гуманитарной нефти, как сообщают европейские источники, судовладельцы из Европы спешно наращивают объемы отгружаемой российской нефти. Например, танкеры под греческим флагом, на чью долю приходится треть мирового флота таких судов за май-июнь, а 151 раз зашли в российские порты Черного и Балтийских морей, Тогда как годом ранее за этот же период было совершено только 89 заходов. И как выяснило издание Street Journal, Китай в последние месяцы тоже почти удвоил закупки нефти российского производства с ежедневных 670 тысяч баррелей а до 1 миллиона 130 баррелей в июне. На этом пока все. Подписываемся на телеграм-канал. Дальше будет.